Более подробную информацию вы найдете в описании под этим видео. Кстати, для тех, кто не сможет присутствовать на моем мероприятии в Москве, не переживайте, будет организована онлайн-трансляция, повторюсь все подробности под данным видео. Рыбы, карьера и финансы. Новые идеи принесут вам высокие доходы, а вот Следование какой-то уже привычной рутине обещает достаточно надежную стабильность, но в любом из этих раскладов вы остаетесь в выигрыше. Так что можете рискнуть и сделать ставку на увеличение заработка. Это вполне вероятная перспектива для вас, мои дорогие рыбки. Любовь и семья. Наступает удачная пора для того, чтобы утрясти все какие-либо сложности и конфликты и найти общий язык с семьей. В романтической сфере будет очень немало подарков. Тот самый человек, скорее всего, появится в вашей жизни после февраля. Ждите. Здоровья. Дорогие рыбки, вам в этом году следует обратить внимание к различным оздоровительным водным процедурам. Да и вообще, даже Обычное простое плавание – уже отличная практика для вас. Чаще соприкасайтесь с родной для вас стихией, в том числе не забывайте пить почаще воду.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 где я вас познакомлю с миром астрологии и даже больше.